ребята мы с вами теперь уже совершенно официально больные люди если вы встретили свою родную душу ну вы вообще насквозь больной человек и вас буквально нужно изолировать от общества этот человек ну то есть родная душа он меня приворожил он со мной что-то сделал но вы чувствуете что вы встретили бога Этой чистой воды паранойя скажет вам психиатр он все время в голове, этот человек, все время в голове. И боже мой, кошмар какой, вы все время начинаете с ним разговаривать, с утра до вечера разговаривать. И это не паранойя, дорогие мои, это шизофрения. Тут психиатры уже радостно сплеснут руками и скажут, ты наш дорогой, какой редкий экземпляр, у тебя все есть, все заболевания. Он начинает понимать когда говорят, что люди в аду страдают вечно, потому что эти страдания ему кажутся нескончаемыми. Никакая доза алкоголя, никакие транквилизаторы в принципе не помогают, боль не уходит. Вот этот лоб, нос, глаза, уши и так далее – это не то, что вы любили и любите. Вы любите что-то божественное. Внутри родилась эта любовь. Вы сами естественным образом пришли к Богу путем любви. Любовь вас привела к Богу. Я тебя люблю. Я очень тебя люблю. Я очень благодарен тебе за то, что произошла эта встреча. Потому что в конце пути я обрел такое сокровище, которое очень трудно выразить словами. Я свободен. Свободен в своей любви. Следуй своему блаженству. Ничего не бойся. От себя хочется дополнить, никого не слушай, и ты победишь. Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую всех, давно мы не делали видео, и вот появился повод. Наконец-то появился повод для интересного видео. Сразу же сообщаю всем очень интересную новость, которую узнал я совершенно случайно. Дорогие мои, очень многие, кто смотрит наш канал и многие-многие другие, ребята, девчата, мы с вами психи. Объявляю я вам об этом и себе тоже об этом говорю совершенно официально. И вот почему? Потому что... Не так давно, совершенно недавно, Всемирная Организация Здравоохранения признала любовь к психическим заболеваниям. Для того, чтобы не быть голословным, я буквально вам зачитаю. И а, есть тут даже такой номер, международный, международный классификатор болезней, МКБ. Последняя его редакция, десятая, кажется, редакция. Присвоила недугу под названием «Любовь», именно так и называется, номер F63.9 в рубрике, в рубрике «Расстройства, привычек и влечений», определив заболевание как параноидальное расстройство. «Любовь характерна сходством с синдромом навязчивых состояний и входит в группу психических отклонений». В кавычках дальше идет расстройство привычек и влечений, наряду с алкоголизмом, игроманией, токсикоманией и криптоманией. С чем мы друг друга должны поздравить. Ребята, мы с вами теперь уже совершенно официально больные люди, больные, которые, которых э, психиатры имеют полное право лечить. Ну, конечно же, мы к ним вряд ли будем обращаться с этим запросом, но вот, вы знаете, факт такой, очень интересный. И сегодня я решил об этом поговорить подробно. Ну и дальше я хочу вам зачитать. То есть не просто так признали любовь, болезни, все тут нет. Очень даже обосновали все это дело. Среди симптомов заболеваний любовь, любовь в кавычках, в МКБ-10, то есть 10-я редакция, международный классификатор болезней. Описывает навязчивые мысли о другом человеке. Запоминайте, пожалуйста, мы сегодня будем с вами это все очень подробно рассматривать. Итак, навязчивые мысли о другом, резкие перепады настроения, завышенное чувство собственного достоинства. Очень интересно, да? Жалость к себе, бессонница или прерывистый сон необдуманные импульсивные поступки очень интересно сегодня будем говорить об этом перепады артериального давления головные боли даже аллергические реакции синдром навязчивых идей последние самые наверное самые интересные из этого описания вот это вот все что я перечислил теперь называется болезнь болезнь под номером еще давайте еще раз значит Болезнь под номером f63.9. Больные мы, больные мы, ребята и девчата. И вот э, почему я решил сегодня об этом поговорить. Я не буду говорить, что знаете, нет, это не болезнь, э, все нормально. Как знаете, у нас одно такое видео называется Вы не сошли с ума. Есть такое видео, уже довольно старенькое при желании, можете посмотреть. Это видео очень многих людей успокоило, и многие писали благодарность, спасибо вам большое. Теперь я понимаю, что я не сумасшедший человек, а вполне нормальный. И это вот такой а, духовный, экзистенциальный, или еще его правильно называют, трансперсональный кризис, который человек переживает, когда он а, встречает, в том числе, встречает свою родную душу. Ну, и можно сказать, слава Богу, слава Богу, что всемирная организации здравоохранения пока еще, наверное, я так надеюсь, не знает о таком феномене, как родные души, близнецовые плавинки, родственные души, звездные пары, по-разному называют это явление. Вот Слава Богу, что они об этом явлении ничего не знают, а если бы они знали, то наверняка бы выделили какой-то совершенно особенный пункт, если вы встретили свою родную душу, ну вы вообще насквозь больной человек, и вас буквально нужно изолировать от общества, потому что вы в первую очередь опасны для себя, поскольку, а почему опасны для себя, ну вот давайте возвращаемся к, к тому же списку, потому что у вас ну, очень сильный синдром, ну очень навязчивых идей. А идеи огромное количество у тех людей, которые встретили свою родную душу, огромное количество. И все эти идеи с точки зрения психиатров, всей организации здравоохранения, эти идеи навязчивые, патологические, которые, в общем-то, по-хорошему, с их точки зрения, требуют лечения. Ну и давайте буквально по пунктам, о чем, собственно, речь. И с вами дойдем от начала и до конца по, так сказать, симптоматике встречи с родной душой. Буквально по пунктам. Вы живете у себе, живете, нормальный, обычный человек, занимаетесь обычными делами. У вас есть, ну, допустим, семья, у вас есть все в порядке, работа, бизнес, ну, чего-то как, как бы не хватает, а в общем-то все очень хорошо. Это один из вариантов, конечно, не единственный вариант. Бывает совсем плохо у человека, и вот прям совсем-совсем плохо, и он потом встречает родную, родную душу свою. А бывает, что очень хорошо, и тоже встречает свою родную душу. Возьмем вариант такой вот, light. Все хорошо, и вы встречаете свою родную душу. Как это все дело описывается? У нас есть огромное количество видео, где мы а, пересказываем по, подробно, по пунктам, очень-очень подробно. Что происходит с человеком, что он чувствует, когда встречает свою родную душу? Ну, во-первых, самое главное, что он чувствует, что с ним что-то неладное случилось, стряслось, произошло. Ну, повторяю, жил он себе, жил, все хорошо, и вдруг встреча с родной душой, и бам, буквально это удар. Уда удар по его восприятию, по его психике, ну, иногда даже по его организму, то есть он а человек реально чувствует удар. Это уже не фигурально, а вот уже на самом деле физически он чувствует этот удар в солнечное сплетение, а точнее самая верхняя точка солнечного сплетения. Называется это РД-центр, мы о нем много говорим. Чувствует он этот удар в РД-центр, и некоторые чувствуют такую силу, да, что они буквально задыхаются. То есть такая встреча с человеком произошла, вдруг так, бах! И несколько секунд вы даже не можете сделать вдох или выдох. Такое, такое бывает. Ну, может быть, иногда не такой силы удар, но чувствует человек, что что-то внутри такое произошло. Или в РД-центре, или вот буквально в сердце. Говорят, что сердце, вот, не то чтобы раскрылось сердце, оно взорвалось, наверное, оно там невероятно, с невероятной силой оно активизировалось. Человек чувствует такой этот удар, и вдруг у него весь мир начинает, видится совершенно в других красках. Может быть, это происходит не в ту же самую секунду, может быть, через несколько часов, через несколько дней иногда даже, но в любом случае, картинка мира начинает меняться. Вот эти вот самые навязчивые идеи <связываются> обрушиваются на этого человека лавиной, лавиной. И если вот обычная влюбленность, о которой, я так думаю, говорят уважаемые психиатры, из уважаемой организации, Всемирной организации здравоохранения, вот если обычная любовь, влюбленность, да, то, что принято называть влюбленностью, это еще так себе более-менее цветочки, то встреча с родной душой, это настоящие ягодки, это э, потрясающие события. Еще раз хочу сказать, слава богу, что они, наверное, не знают о такой встрече. Но кто ее знает? Может быть, скоро и узнают. И, тогда, и тогда, тогда мы узнаем свежие новости которые придут из Всемирной Организации Здравоохранения по нашу душу. Ну ладно, продолжим. Итак, картинка мира у человека меняется, и самое главное, что он чувствует, что он встретил какого-то необычного человека. И что за необычного человека? Очень часто боятся, пугаются. То есть э, ощущения экстраординарные, состояние совершенно невероятное, называют часто измененное состояние сознания. И вот все это в огромных-огромных масштабах очень-очень мощно и человек говорит этот человек ну то есть родная душа он меня приворожил он со мной что-то сделал иногда на это есть какие-то основания то есть узнает что тот именно вот этот вот р.д. а занимается какой-то эзотерикой занимается какими то духовными практиками и говорит у, -у ну все точно пиши пропало, что-то со мной происходит не то, это он на меня что-то такое навел. На полном серьезе обращаются на консультацию с такими вопросами люди. Чаще всего, чаще всего в подавляющем числе случаев эти опасения не подтверждаются. За более чем 10 лет работы в этой теме я ну, буквально по пальцам одной руки могу пересчитать случаи, когда действительно имело место какое-то энергетическое воздействие, когда человека приворожили. Но когда привораживают, это не встреча с родной душой. Вот это, это совсем другое. Это отдельный классификатор. Наверное, Всемирная Организация Здравоохранения доберется и до этого, кто их знает. Но это отдельная тема, мы не будем об этом говорить. Итак, это не ворожба, вас не приворожили, вас не просушили, не прислушали, ничего такого. Это феноменальные энергетические отношения между мужчиной и женщиной, как правило. Но бывает это однополые. Но мы в основном говорим о мужчине и женщине. Совершенно феноменально уникальные отношения. Совершенно особенный человек. При этом для вас, для вас особенный. При этом как человек, как личность сам по себе, он может быть абсолютно заурядным, абсолютно, ну, вот, ничем не примечательным, но вы чувствуете, что вы встретили Бога. Вы чувствуете, что встретили что-то божественное, что-то вообще невероятное. Вы смотрите на этого человека или даже просто вспоминаете о нем, и у вас внутри такая божественная любовь, такие высочайшие состояния, невероятные. Очень скоро вы начинаете чувствовать, что вы любите весь мир, любите всех. И причиной этому послужила встреча с этим человеком. Как это называется? Это называется синдром навязчивых идей. У вас навязчивая идея, что вы любите весь мир. Ну, вот психиатры примерно так это называют. Я немножко сарказма, вы, конечно же, понимаете, но для того, чтобы было интересно смотреть это видео. Но, в общем и целом, это видео не для развлечений, поверьте, а для того, чтобы многое поставить на свои места. Но все на свои места встанет ближе к концу этого видео, когда я начну уже приступать к самому интересному, самому главному, к развязке этой встречи с РД. Ну ладно, скажете, вы хорошо, вообще даже отлично, я люблю весь мир, человек чувствует колоссальный энергетический подъем, просто невероятные силы энергетический подъем, он может много часов без остановки работать, ему не требуется сон, так, как это называется, это называется у нас бессонница или прерывистый сон. Вот у него наступает или бессонница, или прерывистый сон. Он не хочет спать. Более того, психиатры дорогие не учли, почему-то не написали, что часто человек даже не хочет особо есть. То есть не требуется такое большое количество пищи, ему достаточно немного поесть, немного поспать, и он чувствует себя на пике своем энергетическом. Вот такая интересная встреча с родной душой. Огромный, огромный скачок энергии происходит у человека. Ну и опять вы будете слушать и говорить, ну и прекрасно, ну и замечательно, очень хорошо. Что же в этом плохого? Почему же это патология? Ну, во-первых, потому что нарушение сна, потому что синдром навязчивых идей, но это ведь только самое начало. Потом идет самое м -м, страшное а, при встрече с родной душой, после того, как происходит узнавание, ну, давайте для новичков, кто, может быть, впервые смотрит это видео, когда я или мы с Шанти говорим о душа". Кстати, всем привет от Шанти, она сейчас просто очень занята и не может участвовать, к сожалению, в видео, в том числе поэтому мы давно новые видео не делали, все думали, что сделаем вдвоем, но никак не получается, поэтому я делаю один. Привет всем от Шанти. Итак, когда ä, происходит встречи и узнавания, родных душ, а родная душа это и близнецовая плавинка, и родственная душа, и кармические партнеры. Все это мы называем родными душами. Это вот общий такой наш собственный, не вузовский, а наш РДшный классификатор. Итак, еще раз, когда я говорю ⁇ родная душа ⁇ в этом видео, я имею в виду это и близнецовые плавинки, и родственные души, и даже иногда кармический партнер. Иногда, но не всегда. Чаще всего у кармических партнеров происходит встреча такая, ну, мягкая, гармоничная и, э, ну, более или менее вписывающаяся в рамки э, нормальности с точки зрения психиатров. А вот встреча с близнецовой половинкой и даже с родственной душой – это совершенно ненормальная встреча. Ну, вот когда она происходит, происходит узнавание, это одиннадцатая ступень, э, можете посмотреть видео по ступеням, узнать, что это такое, кто еще не видел. Одиннадцатая ступень – это космос, это космические переживания любви, божественной любви, божественного единства со всем, любви ко всему. Невероятные, космические, всеобъемлющие переживания. Вы в облаках и даже выше, вот вы именно в космосе. Одиннадцатая ступень называется узнавание, космос. Но, как говорил царь Соломон, все проходит, пройдет и это, проходит одиннадцатая ступень и начинает… А энергетический уровень немножечко снижаться, но не так резко. Идет 12-я ступень, это гармония, это благость. Вы смотрите вокруг, и вы все любите, каждую травинку, каждого человека, все. Вы приходите на знакомую даже нелюбимую работу, и вам там хорошо. Вы садитесь там, допустим, в свое какое-то кресло в своем а, офисе, да, и чувствуете, что вы вообще на облаке сидите. Ну, такое блаженство. И люди такие прекрасные. И начальник-то, в общем-то, не гад, а нормальный человек, и его можно понять. И так далее, и так далее. Ваш мир становится совершенно другим. Ну, еще раз повторюсь, синдром навязчивых идей, навязчивые идеи. Вот такие навязчивые идеи на 11 й на 12-й ступени, но все равно это прекрасно. Все скажут, это замечательно, но мало кто это осудит. Мало кто скажет, ну вот оторвался от земли, улетел в облака, да, ушел от реальности. Но это мало кто говорит. Против 11-й, 12 ступени, как правило, никто ничего против не имеет. Но дальше наступает 13 я ступень. Вот она самая страшная, самая неприятная, самая жуткая и самая-самая-самая ступень, об которой спотыкаются все, без исключения пары, которые встретили свою родную душу, близнецовую половинку. Или родственные души особенно. Ступень это внутреннее очищение, звучит неплохо, очистится очень хорошо. Но когда оно наступает, человек начинает выворачивать наизнанку буквально. Он начинает испытывать такие, теперь уже не райские, а адские мучения, внутренние, внешние. Что за внутренние? Ну начнем буквально с тела. То есть начинает невероятно болеть, опять-таки, в области РД-центра, это солнечное сплетение, соответственно, желудок, также болит сердце, особенно сильно сердце болит. А у кого-то начинает очень сильно болеть суставы, связки, голова болит. А, ну и дальше у кого что, где тонко там рвется, начинает болеть тело от этих мощнейших энергий, от этих мощнейших переживаний. Что за переживания? Ну, во-первых, потому что не вместе. Да? Вы встретили свою родную душу, а пока вместе, ну никак, а может быть вообще в принципе никак, потому что у вас семья, у него семья, или еще какие-то обстоятельства, или он в другой стране живет вообще, никак не получается, и вы так чувствуете, понимаете, что, наверное, и не получится. И вот эти вот очень драматичные переживания у вас вызывают, могут вызывать очень сильные боли в теле, внутренние органы болят, тело болят. Кто-то кто рассказывает вообще как будто бы кожу, живьем сдирают позже мой какие слова я говорю слышали бы меня психиатры из всемирной организации здравоохранения я бы сейчас уже наверное здесь не сидел а они бы мне нашли ну самую тяжелую статью это уж никак не синдром навязчивых идей, надо все запомнить никак не запомню синдром навязчивых идей это гораздо более страшная вещь это на самом деле как тут и написано и дальние. Расстройство напоминает параноидальное расстройство, а вот то, что я описываю, это уже не напоминает Это чистой воды паранойя, скажет вам психиатр. И многие люди действительно это чувствуют, они очень беспокоятся о своем психическом здоровье, они говорят, я сошел с ума, реально, это сумасшествие. А, ну что такое происходит? Ну встречи, у меня все хорошо в жизни, ну не вместе мы, ну и бог с ней, забудь и выброси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 Не, не говорите ему об этом, а досмотрите это видео до конца, и вы, я надеюсь, успокоитесь. Я немного шучу, немного сарказма. Ну вот, просто сегодня такое настроение, надеюсь, вам это понравится. Не хочется сегодня быть особенно серьезным. Погода очень хорошая, ну и вообще. А, вот а, Ужасная вещь, вы все время с ним разговариваете у себя внутри, и не можете от этого отделаться. Это вам не надо, как бы. У вас никаких особенных планов нет на этого человека, наоборот, у вас совсем другие были планы. Еще раз, у вас семья, у вас работа, у вас э, нужно чего-то купить, <сёк> чего-то продать, много чего еще. А тут родная душа в голове сидит и ничего не дает этого делать, и все уже по боку. И тут, да, и тут неприятные такие моменты, люди начинают рассказывать, на консультациях они говорят, это ужасно, я понимаю, вот женщины в основном приходят на консультации, говорят, это ужасно, я понимаю, но я ничего не могу поделать, я становлюсь плохой мамой, потому что я не замечаю своих детей, я не могу им уделить время, я... у меня уже нет сил, я теперь уже рассказываю о 13 ступени, если 11, -й, 11 -й ступень, там колоссальное количество энергии, то 13 ступень наоборот, то есть там буф, Полное падение энергии. Психиатры что вам скажут? Они вам скажут биполярное расстройство. Или, как раньше говорили, амниакально-депрессивный психоз. А вот, они вам а, целые-целые, вам лукошко заболеваний наз... это определят у вас. Вот, значит, сначала было много энергии, очень-очень много, теперь ее вообще почти что нет. И единственное, что вы можете, это а, сползать с дивана для того, чтобы выполнить какие-то мало-мальские свои домашние обязанности или как-то дообрести до работы и обратно очень тяжелое состояние на 13 ступени всего описывать я не хочу у нас есть много видео в которых довольно подробно изложена вся эта симптоматика как говорят психиатры и психологи тоже вот. когда человека не у человека не только тело болит не только внутренние органы болят и вот это ощущение, как будто бы кожу сдирает. Конечно, не только это. У него начинают вспоминаться различные травматичные обстоятельства жизни. Начиная с самого раннего детства. Как ему было плохо, как его не понимали. Человек все это вспоминает, он ничего не может поделать. он От этого освободиться не может. Он в этом находится. Он находится вообще в другом мире, кстати. Он находится в другом мире. Это же не просто синдром навязчивых идей. Это уже что-то прямо большее. Ну, шизофрения, да, скажут психиатры. Человек реально ощущает себя в другом мире, и причем это не один мир. Вот один мир, так скажем, наш общепринятый реальность, а он вдруг ощутился в каком-то другом. Нет. Он то в другом, то в третьем, то в четвертом, то в пятом, в десятом, двадцатом и так далее. Что это за миры? Это миры детства, когда были травмы, когда были обиды. Многие вспоминают, вспоминают даже свое внутру, внутриутробное развитие, когда они были плодом в чреве своей матери. Ну, тут психиатры уже радостно всплеснут руками и скажут, Ты наш дорогой, какой редкий экземпляр, у тебя все есть, все заболевания. А, вспоминают внутриутробное развитие, и некоторые даже вспоминают свои прошлые воплощения, где были убийства, страдания, предательства. И это часто вспоминания, именно связанные с, именно с этой родной душой, с тем человеком, точнее, с его душой, которую вы встретили. И вы испытываете эти колоссальные, драматичные, очень мощные переживания э, со знаком минус. Их не назовешь деструктивными, они таковые и нет, не являются, они э, очень неприятные, мягко говоря. Все это вы переживаете, переживаете, и это не день, не два, а длятся эти переживания месяцами, иногда даже годами. А, Но ну, годами, конечно, это довольно редкий случай. В общем, должен я сказать, а, так как я работаю в этой теме много лет, я должен сказать, что когда вы переживаете это много лет, два, три года и больше, это ненормально, действительно. То есть в чем-то чем есть пробуксовка, то есть вы сами тормозите этот процесс внутреннего очищения. Он не идет таким образом, как он должен идти, а он тормозится. Он... А, либо вы ходите по кругу, как бы зацикленным становится, да, по одному кругу ходите, жалеете себя, жалеете себя и по одному кругу ходите, а, либо вообще как будто бы ощущение, что вот на мертвой точке, как в болоте увязли, и вы там в этом болоте как-то еле-еле колышитесь, вот увязли прям по горло и все, и никак. А вот такого не должно быть, потому что внутреннее очищение это процесс, который идет довольно мощно, ну и относительно быстро. Что значит относительно быстро? Потому что быстрым это никак не назовешь, у человека субъективное ощущение, что длится это вечность. У кого-то вот действительно он начинает понимать, когда говорят, что люди в аду страдают вечно, потому что эти страдания ему кажутся нескончаемыми, они как будто не кончатся никогда. Вот есть такое очень стойкое субъективное ощущение. Кто-то переживает действительно адские муки, очень тяжелые, кто-то переживает немножко полегче, когда идет именно очищение, то есть это как бы в терминологии Данте, это а, чистилище, да, но в любом случае, хоть там, хоть там, это не подарок, и ощущение очень и очень тяжелое, тяжелейшее. И вот тут, конечно, если описывать все то, что чувствует человек, ну, конечно, а, психиатр, я говорю, да, они будут очень рады, в кавычках, конечно, наверное, рады, то есть они встретили очень интересного, совершенно особенного клиента, у которого есть, ну, наверное, практически все из того списка, который они имеют в своем распоряжении, как психиатры. Внутреннее очищение. Вот такая вот штука. И вот тут, конечно, у человека на полном основании возникает мысль, что он и сошел с ума, и у него болезни, когда идет психосоматика, и что это вообще какое-то не просто воздействие, а какое-то тяжелейшее черное энергетическое воздействие. И за что вообще, Господи, мне все это? Вот это вот происходит при встрече с родной душой. Если вы впервые смотрите это видео, вы можете подумать, что за родная душа такая, зачем это вообще нужно. Ведь сам термин ⁇ родная душа ⁇ подразумевает что-то родное, близкое, хорошее, позитивное. Так оно и есть, и в начале, и в конце этого пути. Но вот серединка этого пути, тринадцатая ступень, камень преткновения, для очень многих это, конечно, болячка еще та. И не сказать о ней ничего, конечно же, невозможно. Но, как бы то ни было, драматично, тяжело, тем не менее, называется этот период внутреннего очищения. То есть, что делает человек? Он очищается. Кстати, в пику западным, так сказать, коллегам, могу сказать, что мне рассказывают, я английским не владею практически, вот, наверное, это стыдно, но мне почему-то не стыдно, я практически не владею английским, но мне рассказывают, что в западных ресурсах, особенно в американских, естественно, это называется темная ночь души. Вот смотрите, у нас, в нашей школе, в нашем движении это называется внутреннее очищение. У них, так сказать, у проклятых капиталистов, у них это называется темная ночь души. Как вы шхуну назовете, так она и поплывет. Темная ночь души – это то, что нужно просто переспать, переждать. Ничего с этим не сделать. Нужно уснуть, а так как это Америка, значит, для того, чтобы уснуть, принять транквилизаторы, седативные средства и так далее, и так далее. Ну, чтобы уснуть, забить все это... <laughs> именно забить, запрессовать все это различными химикатами, чтобы не было больно, чтобы ничего не чувствовалось, а чтобы вы могли спокойно переспать, переждать эту темную ночь души. Это у них там. У нас здесь, в нашей школе в движении, внутреннее очищение. Очищение – это активный процесс. Это не когда вы просто пережидаете где-то, как в бомбоубежище, когда же это закончится вся, и с вами приключившаяся. Нет, вы осознанно проходите через этот процесс, понимая, чувствуя, ощущая, что вы проходите важный, нужный и глубоко целительный процесс. Это глубоко целительный процесс. Вы очищаетесь, вы раскаиваетесь, вы вспоминаете не только э, какие-то драматичные события в своей жизни, когда вам кто-то делал плохо, но вы очень много вспоминаете, когда вы лично делали кому-то очень плохо, и у вас идет мощнейшее раскаяние, у вас идет э, пересмотр, перепросмотр своей жизни. Вот эти все драматичные события, они возникают помимо вашей воли, они просто идут и идут, как кино. Вы как смотрите кино, от которого отвернуться вы не можете. Вот. И не просто смотрите, а внутри это все очень сильно переживаете. Вот. И э, все это процесс очищения. Когда, когда вы а, не уклоняетесь от этого, не бежите от этого, не прессуйте это транквилизаторами, тем более алкоголем, некоторые пишут, что вот я выпил, и мне стало легче, ничего не стало легче. У нас есть тоже видео на эту тему, наверное, тоже ссылку я здесь дам, а, по поводу различных транквилизаторов на тринадцатой ступени это не помогает на самом деле не помогает то что помогает это иллюзия а некоторые говорят даже никакая доза алкоголя никакие транквилизаторы в принципе не помогает боль не уходит вот то есть это то что должен человек пройти и когда он это проходит если он от этого не отворачивается если он это а, все не а, задавляет не подавляет в себе когда он проходит он не просто очищается он преображается он возрождается. Он не просто возвращается к своей прежней, нормальной, налаженной жизни, и скажет, ну фух, слава богу, прошла это темная ночь души, как у нее говорят, а как у нас говорят, внутреннее очищение. Прошло это внутреннее очищение, ну и слава богу, ну и забуду, и все, и не надо мне больше никаких тем РД и так далее. Нет. Человек, когда он все-таки проходит через 13 ступень, он обновляется, он невероятно очищается, он испытывает такие невероятные ощущения. Это уже не 11-12 ступень, где просто космическая любовь. Это ощущение возрождения. Он видит мир чистым. Он, ви... Он чувствует и видит себя чистым, свободным, легким. А... Очень трудно на самом деле описать словами, что это ощущается. Это новая жизнь. Причем жизнь с большой буквы, настоящая, наполненная, яркая. Мне трудно подобрать те слова, которые ну, во всей полноте могли бы выразить те состояния ощущения, которые испытывает человек, когда он проходит все-таки через тринадцатую ступень, он преображается, он возрождается. И он возрождается как существо духовное. Он начинает понимать на собственном опыте, пережитом опыте, что оказывается жизнь, это не тот флэтланд, плоская страна, даже не 3D, а жизнь – это реально энергетичный какой-то процесс. Это потоковый процесс, где всегда что-то происходит, всегда а, идет переплетение различных энергий, всегда есть жизнь. Я вот подбираю с трудом слова. И эта жизнь чувствуется этим человеком. Он наконец-таки он живет. И, наконец-таки, он узнает, вот тут самое интересное, для чего, собственно, все это и говорилось. А вот тут, после тринадцатой ступени, он начинает узнавать или узнает, что такое настоящая любовь. Та любовь, о которой, видимо, совершенно не знают уважаемые э, психиатры Всемирной Организации Здравоохранения. Скорее всего, они ничего об этом не знают. А если кто-то, какая-то единица из общего числа и знает, то сидит и тихо молчит. Потому что если он расскажет, то ему самому все коллеги дадут диагноз. Тут же. навязчивое состояние какие-нибудь придумает еще. Залечат, но а сначала исключат из уважаемого научного сообщества всемирных психиатров. Это я опять немножечко так с сарказмом Человек, пройдя через 13 ступень, через внутреннее очищение, он очищается от эго, как бы это ни звучало банально. Он очищается от тех э, фильтров, через которые он смотрел на жизнь. Он смотрел на любовь через фильтр своего «я», через фильтр эго, что этот человек должен мне принадлежать, а иначе какая-то любовь. А если есть у меня семья, муж или жена, там, э, то зачем мне этот человек ну, любовник? Нет, не любовник. Не получается у нас, как у любовников в разных странах мы живем. А все равно в голове он остается, а все равно я чувствую эту мощнейшую связь, а все равно я чувствую эту колоссальную любовь. Что же это такое? Это настоящая любовь. Настоящая любовь. Любовь с большой буквы. Любовь, которая не принадлежит человеку. Любовь, которая не зависит от его воззрения, от семейного положения, географического положения, финансового, политического, финансовой и политической принадлежности, религиозной. Все это не имеет значения, потому что а, душа с большой буквы, душа человека, она свободна, свободна от всех этих фильтров. И вот именно душа, души, души с большой буквы, любят друг друга. И вот пройдя через тринадцатую ступень, человек начинает узнавать, что такое настоящая любовь. И довольно быстро, ну как, опять-таки у кого как получается, но тем не менее, должно быть довольно быстро, в течение нескольких недель, нескольких месяцев, как правило, происходит. Он приходит уже к семнадцатой ступени, а семнадцатая ступень называется рай. На семнадцатой ступени он узнает, что любовь – это есть свобода. Это прозвучит для кого-то даже банально, но постарайтесь вникнуть в это определение, в этот смысл. Любовь – это не есть принадлежность кого-то кому-то. Любовь – это не есть штамп в паспорте, муж, жена. Любовь – это не есть любовники, когда вы встречаетесь тайком или как-то. Любовь – это даже не по переписке, когда вы переписываетесь и созваниваетесь. Любовь – она свободна. Она может обойтись вообще без всего этого, даже без ваших физических встреч, без вашей переписки, без, без какого бы то ни было общения. Вы невероятно будете любить этого человека, а точнее даже не человека, а его душу. Вы видите его совершенно иначе, воспринимаете его совершенно иначе. Ведь если вы встретитесь, вы увидите, что любили вы и любите совершенно другого. Вот этот человек, вот эта личность... Вот этот лоб, нос, глаза, уши и так далее – это не то, что вы любили и любите. Вы любите что-то божественное. Вот там это внутри у вас высвобождается после тринадцатой ступени. Все эти фильтры очищаются, и травматичные моменты очищаются, и какие-то эго-воззрения очищаются. И вы выходите на самые высшие уровни понимания, познания, переживания, любви как таковой. Любовь – это свобода. Любовь и свобода — это вообще единое состояние. Это, собственно говоря, одно. Любовь и свобода. Настоящая любовь. На 17 ступени вы это узнаете. Ну и тут, конечно, вам уже в голову не придет обращаться к психологам, к психиатрам с вопросом, а что со мной происходит. Очень редко бывают консультации, когда люди задают вопрос, а что вдруг со мной произошло. Причем говорят такие вещи, вы знаете, а я даже себя ловлю на том, что я этого человека, как, как человека, не то, что не люблю, я как бы равнодушен к нему. А встретимся мы? Хорошо. Не встретимся? Еще лучше. Есть переписка? Ну ладно, интересно. Нет переписки? Ну и Бог с ней. Я люблю вот его душу. И обращается с таким вопросом иногда на консультацию, это вообще любовь, это нормально? Что со мной произошло? Что со мной происходит? Я говорю, это более чем нормально. Это то, о чем... Пестрят все священные тексты, ну, по крайней мере очень многие, ведь а, все религии, все без исключения говорят о настоящей божественной любви, о любви всепрощении, о любви без развлечения, о любви безусловной. Но чаще всего в религиозных текстах говорят о том, что так Бог любит человека, поэтому и человек должен так любить Бога и других людей. Должен. А в этих текстах пишется, что вы должны так любить. Но э, вы теперь просто так любите, и все. У вас есть это само по себе. Без походов в храм, без э, религиозных ритуалов, без каких-то внешних условий. Внутри родилась эта любовь. Вы сами естественным образом пришли к Богу путем любви. Любовь вас привела к Богу та самая, которая вначале казалась патологичным, патологичной любовью, полностью подходила под все определения психиатров, вот эта любовь провела вас через 11, 12, затем 13 ступень внутреннего очищения, потом еще через некоторые ступени. И вы познали на 17 ступени, познали, что оказывается она вот такая, настоящая. И вы стали истинно, даже не сказать религиозным или верующим человеком, вы стали истинно человеком, который чувствует, знает, ощущает Бога, Божественную Любовь. Вы стали тем человеком, который естественным образом может любить других людей, или, по крайней мере, какого-то другого одного человека, например, хотя бы так. Любить его совершенно безусловно. Вот там он где-то, в своем городе, в своей стране, у него там семья, у него там что-то еще. Но вас это, к вашему, может быть, даже собственному удивлению, не беспокоит. Вас это не тревожит. У вас эта любовь есть. И вы любите его, и вы постоянно, опять самопроизвольно, вот из, из вас само это идет. Желаете, желаете ему всего самого хорошего, успеха, и в бизнесе, и в семье, чтобы все-все-все у тебя было хорошо, чтобы все у тебя было замечательно. Вот так и вы его любите, безусловной любовью. Безусловная любовь, настоящая любовь, божественная любовь, она есть в сердце каждого человека. И вы наверняка многие об этом слышали, читали. Но для того, чтобы прийти к истинному переживанию этой любви, познанию этой любви, приходится проходить вот такие вот, с точки зрения психиатров, патологичные состояния. Так в конце зададимся таким вопросом, если все это так, если в конце, ну кто доходит до конца, не все доходят до конца, я же говорил, что о тринадцатой ступень спотыкаются многие, спотыкаются, падают и стараются куда-то срулить в сторону, потому что очень тяжело понять этих людей можно, понять можно, но я лично это не одобряю. То есть если человек все-таки любит, если он ценит это состояние любви, то он должен дойти до конца, потому что если он свернет на полпути, то он уйдет просто покалеченным, покореженным и это нехороший вариант, нужно дойти до конца и до семнадцатой ступени и прийти к свободе, потому что как бы ваш РД-партнер не был к вам холоден, равнодушен или даже агрессивен может быть, как бы он, так сказать, если он вдруг не отвечает вам взаимностью совершенно, а вы говорите ему своей любви, а он вам в ответ или тишину, или говорит, ну, иди обратись к психиатрам. Во всемирную организацию здравоохранения посылает вас туда. Вам больно, вам нестерпимо больно. Я знаю, что это такое, я это переживал в свое время, это было давно, конечно, но я прекрасно знаю, что это такое. Нестерпимо больно, но проходя через эту нестерпимую боль, такую даже нечеловеческую боль, вам часто кажется, я знаю, потому что я сам это переживал, вам часто кажется, что эта боль нечеловеческая, ее невозможно пережить, ее не нужно переживать, что это какие-то невероятные наказания, неизвестно за что и зачем. Вот если все вы это переживаете и проходите через это, потому что вы цените любовь, вы любите свою любовь, если вы все до конца проходите, вы приходите к Божественной, безусловной Любви 17-й ступени, и вы узнаете, наконец, что такое настоящая Любовь. И тогда вы понимаете, окинув взором то, что вы прошли, все эти ступени 11, 12, 13 ступени, вы понимаете, что там, на этих ступенях, никакой патологии не было. Не было того, о чем пишут психиатры, что на самом деле это процесс восстановления целостности, то, о чем писал э, Юнг, самоактуализация, целостность, то, о чем пишут и говорят многие психологи, но не все, многие, может, не многие, некоторые, но не все, это процесс исцеления вас. И, кстати, про исцеление. Если у вас были какие-то заболевания, еще до встречи с родной душой были заболевания, то человек, пришедший к 17-й ступени, очень часто, очень часто а, освобождается от этих заболеваний. Они него просто сами проходят. Более того, люди обретают сверхспособности различные. Ну, опять, с точки зрения психиатров, это вот какие-нибудь синдром навязчивых идей и так далее. То есть они в это не верят, не принимают ну и бог с ними. но вы начинаете совершенно новую жизнь в совершенно новом статусе так сказать на совершенно новом уровне и еще раз оглядываясь назад вы понимаете, что там никакой патологии не было это было ужасно, это было нестерпимо, вообще как-то не по-человечески даже можно сказать, но это было целительно. это было глубоко и очень мощно целительно. это процесс исцеления, восстановления, целостности. Вы восстановили свою целостность, вы узнали, что вы сын Божий, творение Божие, вот дочь Божия как-то не говорят, не принято, дитя Божие можно говорить, да, что вы его часть, что у вас в сердце, в вашей душе всегда есть доступ к свободной любви. Свободной не в том плане 60-х годов, когда было движение сексуальной революции. конечно, я не об этой а, теме говорю. Любовь, которая свободна от условностей. И если вы а, захотите, вы можете даже провести эксперимент, когда вы дошли до 17 ступени и познали эту любовь и свободу. А вы, если захотите, можете написать или даже прийти а, к тому человеку, который ваша родная душа и который вас отвергал, и просто спокойно ему сказать, я тебя люблю, я очень тебя люблю. Я очень благодарен тебе за то, что произошла эта встреча. И я даже благодарен тебе, потому что ты меня пинал или пинала. Благодарен тебе за то, что ты меня отшвырнул тогда и не дал возможности моему эго проявиться, зацепиться за что-то. Я очень благодарен тебе, судьбе, Богу, высшим силам. Всем-всем-всем. Кто устроил эту встречу, кто, может быть, ей помогал, кто, может быть, мешал нашему воссоединению, всех, кто был вообще причастен к этому, я очень-очень и очень благодарю всех. Потому что в конце пути я обрел такое сокровище, которое очень трудно выразить словами. Теперь я свободен, я могу любить и быть непривязанным. Если ты захочешь со мной общаться, я буду очень рад. Мы можем много, наверное, вспомнить, мы можем где-то, может быть, погулять, посидеть, о чем-то поговорить. Но если ты скажешь мне, ты псих, и уйди от меня навсегда, я внутри не почувствую ничего. У меня внутри не будет никакой отрицательной реакции к тебе. Просто этой обиды не будет. Вот ее нет и все. Я свободен, свободен в своей любви. Можете провести такой эксперимент и встретиться со своей родной душой после того, когда вы обрели состояние Любовь и свободы. Это будет очень интересно для вас. Вы понаблюдаете за собой, у вас действительно внутри не будет тех крючков, за которые э, он мог бы вас зацепить, сознательно, либо без, бессознательно, неосознанно. Он не сможет вам причинить боль, этот человек. Он не сможет... Э, э, не сможет... Активизируйте у вас какое-то чувство стыда, вины и так далее. Кто-то говорит, когда рассказывает о близком состоянии, кто-то говорит, мне все равно, мне вообще по барабану. Можно и так говорить. Но в буддизме есть такой термин, называется неразличение. Вы не различаете одно от другого. Все как-то едино. Вот не все равно, не все по барабану, лучше говорить, в таких случаях. А таких случаях лучше говорить, все как-то едино. Так вот, зададимся вопросом. Если вся эта, как говорят психиатры, патология и все эти ужасные, параноидальные, шизофренические, навязчивые состояния, всякие синдромы, ла -ла -ла -ла -ла -ла -ла, если все это вот действительно так, как они говорят, и это надо лечить. От этого надо уходить, от этого надо избавляться. Мы нормальные люди, мы должны быть гаечками социума, мы должны там эффективно функционировать, дом-работа, дом-работа и так далее. Бизнес-бизнес, мани-мани. Вот если все это действительно так, то почему, если вы их не слушали, всех вот этих уважаемых людей, ну которые, кстати, много пользы наверняка приносят, и честь и хвала и благодарность, я тут искренне говорю, они молодцы в своем деле, Кому-то приносит очень большую пользу, не надо так огульно. Но вот уж, что касаемо любви, вот тут перегиб, я так думаю. А вот, если все они вам говорили, что вы больной человек, а вы в результате прохождения через все это стали Детем Божьим, и вы счастливы, даже дело не в том, что вы можете называть Детем Божьим, Ангелом или еще как-то, или просто Петя. Вы счастливы. Вы счастливы как никогда, вы свободны, вы можете чувствовать у себя внутри любовь и свободны в этом состоянии. Вы можете эту любовь дарить другим, а можете и не дарить, если не хотите. Если у вас кто-то ее принял, вы еще больше счастливы. Если у вас ее не приняли, вы, наверное, огорчились. Но это вас не сломило, это вас не подкосило, это никак радикальным образом на вас не повлияло. Вы свободны в своей любви. Вот если вы пришли ко всему к этому, то явно это была не патология. В трансперсональной психологии об этом говорится, что это трансперсональный кризис, и да, это процесс восстановления целостности. А в глубинной гуманистической психологии, в частности в учении Юнга, говорится примерно то же самое. Но ну, есть другие направления, которые также об этом говорят. Поэтому э, все, кто смотрит это видео, все, кто встретил свою родную душу, еще раз, близнецовую, половинка родственной душа или даже кармический партнер, если вы внутри чувствуете, что мои сегодняшние слова у вас отзываются, вы говорите, да, да, да, вот так вот примерно и есть, и так я и чувствовал, а кто-то смотрит и говорит, да, я вот это все прошел, я действительно все это почувствовал. Если все это так, что мы вместе с вами, все вместе, можем прийти к одному простому выводу, что эти уважаемые люди из Всемирной организации здравоохранения и многие-многие-многие-многие другие, которые им вторят, называя вас ненормальным, называя весь этот путь ненормальным и так далее, все эти люди, они просто не понимают, о чем говорят. Они просто не понимают, они не владеют даже информацией, они в ней не разбираются, они не хотят в ней разбираться. Они видят те симптомы, которые они классифицируют как патологии, и все на этом, все их изыскания на этом заканчиваются. Дальше им не интересно. Можем просто сделать вывод, что они в этом деле некомпетентны в полной мере. А компетентны только вот в какой-то узкой части. И поэтому не стоит обращать внимания ни на этих, уважаемых людей, о которых я говорю, не на тех, кто крутит вам пальцем у виска и говорят, ты чокнутый. Обращайте внимание больше всего на свое сердце и на свою душу. Она вам говорит, да, мне так хорошо, мне так хорошо, что я чувствую любовь, что я чувствую жизнь. Да, периодически на 13 ступени мне невероятно плохо. Я буквально погибаю, мне так нехорошо, что никогда в жизни так плохо не было. Болит душа, болит душа, болит и ноет и плачет, и вы плачете вместе с ней. Но вот там где-то в глубине, в глубине, в глубине, есть такой огонек покоя и блаженства. На 13 ступени это огонек совсем совсем маленький, такой фитилечек, но вы его чувствуете. А потом, когда проходишь через 13 ступень, и уже идете дальше, тем более на 17-й. Этот фитилечек, он как огромный пожар. Но пожар в данном случае уже не совсем тот образ. Как огромный свет. Огромный свет, который заполняет вас изнутри, заполняет все вокруг. Вот что это такое, оказывается, любовь. Не патология, не вот это вот самое. Сейчас все-таки я повторю еще раз. F63.9. А любовь – это божественное чувство. Это божественное чувство не принадлежит ни одной церкви, ни одной религии, не принадлежит никому и ничему, никакому человеку, никакому учению. Никто не может вам сказать, что если вы истинно любите, по-настоящему любите, то вы любите не так, потому что это не соответствует тем или иным канонам той или иной церкви, того или иного учения. Нужно любить вот так, а не так, как ты. Вот если вы по-настоящему любите, то вы на верном пути, если вы сохраняете свою любовь, вы на верном пути, если вы все это делаете, вы пройдете через все тернии, и вы обязательно столкнетесь, откроете, окунетесь а, в этот изначальный источник, источник любви и свободы, и будете, Безгранично вознаграждены. Закончу словами Джозефа Кэмпела, мои любимые, конечно, слова. Следуй своему блаженству, ничего не бойся. От себя хочется дополнить, никого не слушай, и ты победишь.